А я уже видео успел на канал залить, и превьюшку сделал, и чай попил, в баню сходил. Я тоже чай попью. И сегодня мы с вами будем играть с моим другом Чем. Всем привет, друзья, меня зовут Анатолий, канал Толяноч и сегодня мы с вами с моим товарищем Даеном Дэнди будем брать топ-1 в игре Пупга на PC. пока я выход сил па хоп-па... Вот. Ты где? А, ты... <стак> Хули носил, как он со снайперки. Ползи сюда. <страк> Ничего, я его сейчас добью, а там что за тебя. Давай, давай. Он откуда стрелял ты его видел Не хоть? Где-то он стал дома, но я нефиг знает. Передо мной выиграли нас. Двоих, чтобы с травы не в солнце. Черт, их двое было. он за меня. В первом этаже запрыгнул. Первый этаж. <с> Галат, оказывается, неплохая игра. Я нашел здесь один прикольный режимчик, называется 4 на 4. Махач 4 на 4, я его назвал, да, короче. Довольно интересный режим. Друга. Ну, это похоже где-то примерно на Counter-Strike или на Rainbow Six Vegas. Нежданчик. а Второй нежданчик. хрена хрен <он>, подлетел. Вот чмо, крысовая нича нигерская. В общем, веселиться можно, можно, можно в этом режиме от души. Всем советую, советую поиграть. поиграть. Прикольно, 4 на четыре Махач. махач. О, не пропускайте, пропускайте. миф. А, блин. быстро заходит не надо долго ждать очереди и что прикольно здесь в общем-то довольно интересно бывает прикольно то есть есть всякие нычки приколы обязательно зайдите проверьте особенно если вы новичок то этот режим позволяет ну, опробовать Опробовать э, все, ну почти все оружия в игре, то есть как их там как стреляют, как у них там отдача, точность, в общем, то есть выбрать для себя наиболее ну, подходящее, выбрать для себя наиболее подходящее прикольное оружие. Is is the, the lawves you <laughs> Крысы контейнерские. Класс. На крыше здорово сидеть. 41. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите к нам почаще. Да, почаще. Обязательно почаще заходите. Смотрите Владимира Владимировича Стаена каждый день. Заходите и подписывайтесь на Толяноча.